Хотел еще вам рассказать по поводу кислотно-щелочного баланса то есть я с этим столкнулся лично сам когда я неправильно питался Проблема у меня я уже писал наверное может кто видел проблема была в том что у меня летели зубы просто крошились. Вот. сейчас расскажу значит а проб... должно быть как должен быть нормальный щелочной баланс там, показатель pH при том есть, есть у нас показатель pH в нашем крови в организме кровь с организмом от показателей отличаются. в крови там по-моему всегда держатся держится или 4,2. Вот. и в ротовой полости соответственно как вы кушаете такой pH у вас будет Значит, что я хотел сказать? А то, что вот, допустим, вы кушите сахар, что-то там, сахарно-сладкое мясо, а особенно рыбу, это очень сильно повышается, значит, кислотность у вас в организме. А это очень плохо. Когда повышается кислотность, там запускаются всякие процессы, тоже начинают вот разрушать. То есть зубы летят, суставами, я так думаю, проблемы будут. И вообще закисляться это очень нехорошо, поэтому всегда кушайте, если вы там едите, допустим, там мясо, рыбу и так далее. Всегда нужно следом заедать это все овощами, либо там в нормальном количестве каш, то есть там тоже клетчатка есть, ворсянки, гречки, гриси, ну в рисе, не во всем. Риск, кстати, самый нормальный будет только там бурый или красный, старайтесь другое не брать, там, никакой не белый, не шлифованный. По поводу воды, значит, еще хотел сказать, что воду, которую, допустим, нам сейчас возят, всем домой заказываемую, у нее тоже есть показатель PH. И самая дешевая вода, которую вы вроде заказываете, она вроде чистая, хорошая и такая вся прекрасная, она может оказаться кислотной. А кислотная вода это очень тоже плохое влияние на организм, поэтому старайтесь покупать, запрашивать сразу информацию у поставщиков по поводу показания pH по воды. То есть старайтесь вообще pH брать там, от семи с половиной до восьми с половиной такой показатель должен быть воды. То есть, Допустим, даже если вы там что-то сладкое, допустим, съели, там пирожный кусочек, там выпили 300 грамм воды, там хороший с хорошим показанием pH, это уже как-то компенсирует вас вашу кислотность, там от сладкого. Вот. Но по поводу кислотно-щелочного баланса я все сказал. Ну давайте значит еще поговорим. О спорте. значит, о тренажерном зале, о пробежках, утренних, вечерних, везде на велосипеде и так далее. Значит, что я хочу сказать? А, вообще, когда очень большой максимальный вес, лишний у вас, старайтесь вообще а, в спортзал не ходить пока. По той простой причине, что так как у вас а, есть лишний вес, а лишний вес это замедленный обмен веществ. То есть, возможно, у вас не, не окрепшие какие-то там суставы и так далее. То есть не те силы, лишняя нагрузка вот эта вот весовая. То есть тяжело очень двигаться. Потому что я вот был тоже таким жирноватым певичком. Вот. И <косвязывая> я не стал бегать. Я... А, нет, я была ошибка такая, да, я начал бегать. Вот с женой побегал я наверное два три 4 дня может там и у меня сильно заболели суставы колени короче до такой степени заболели что я на лестнице трудом поднимался ну, с сильными болями я естественно бег перестал а более-менее восстановился наверное через недельку только перестали у меня болеть колени поэтому откажись либо, если уж вы так хотите, там, ускорить, допустим, свое похудение, можно это делать со спортзалом, с небольшой такой интенсивностью какой-то, с отдыхом. Но отдых, опять же, как у меня, например, отдых был, когда мы...